Соединенные Штаты введут санкции против 9 госпредприятий Белоруссии, также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводятся на сайте Белого дома. 3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении 9 белорусских государственных предприятий ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий Министерства финансов, сказала ПСАКИ. После восстановления санкций гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности. При этом в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении 9 государственных предприятий Белоруссии. В черный список Управления по контролю над иностранными активами АФАК. Возвращаются Белнефтехим, Нафтан, Гродно-Азот, Гродно-Химволокно, Лакокраска и Полоцк-Стекловолокно. Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией. По словам ПСАКИ, США присоединились к осуждению действий властей Белоруссии международными организациями на фоне нарастающей волны репрессий режима Александра Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека. В этой связи Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая. Она добавила, что Министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит Соединенным Штатам расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами. Кроме этого, напомнила пресс-секретарь, Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Белоруссии гражданами США. Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Белоруссии. По ее словам, эти меры принимаются с тем, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси. Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверие международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ, подчеркнула Псаки.